Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев. И сегодня мы с вами вновь будем смотреть недвижимость Дубая. У нас будет разного она формата, но начать я хочу жемчужина, на которую я очень давно хочу попасть. Это Ямар Бичфронт, проект очень интересен тем, что у него собственный пляж и выход из дома прямо на собственный пляж. Поэтому пойдемте сначала посмотрим, как выглядит сам апартамент, а уже дальше рассмотрим всю инфраструктуру. Ну вы просто посмотрите, какая красота отсюда открывается. А? И здесь еще есть своя... Маленькая терраса, балкон, на которой можно сидеть и любоваться вот этим всем. И при этом ты можешь спуститься из своего дома, и у тебя здесь огромное обилие пляжей. Как с этой стороны, так и с другой. Можно еще и яхту свою запарковать. Здесь, значит, у нас есть апартамент. 74 квадратных метра полностью уже укомплектованный. Вот так он выглядит. Хорошая мебель, хорошая техника. То есть ты просто сюда заезжаешь и... Вместе со своими тапочками, со своими вещами И начинаю жить Укомплектованная кухня, все качественное, все хорошее И апартамент с одной спальней Вот так эта спальня выглядит С видом на море, естественно Пожалуйста, на пальму Здесь у нас, значит, санузел Такие прям эстетичные светильники Санузел с ванной Ну, грубо говоря, все, что нужно И есть еще такая небольшая зона прачки Так вот, на сегодняшний день Он стоит 2 миллиона 300 тысяч дирхам. В рублях это 46 примерно миллионов, чуть меньше. А если мы с вами будем пересчитывать стоимость квадратного метра, 46 миллионов мы делим на 74, у нас получается 621 тысяча за квадрат. И как бы это первая береговая. И здесь бассейн, жим, парковка. Все есть. Абсолютно все. И потрясающий вид. Пойдемте смотреть территорию дальше. Места общего пользования выглядят вот так. Здесь. Лифтовая лобби, лифтовый холл на 5 лифтов. То есть никаких очередей, ничего создаваться здесь не будет. Так значит, выглядит бассейн. Вид на Дубай-марину. Вот, в принципе, такая небольшая придумовая территория. Но здесь есть места общего пользования, где можно посидеть. Есть детская площадка. С любой стороны открывается вид на море. Сейчас покажу вам, как выглядит это все с нижнего этажа. И сейчас мы еще с вами сходим, посмотрим бассейн. Сори за то, что может быть ветер в камере. Но мы здесь не можем снимать на камеру, потому что это уже резиденция, частная собственность, и народ может быть против. Видно всю Дубай-Марину, видно все яхтенные Марины. И вот собственный пляж, пожалуйста. Вышли вот здесь и искупались. Очень атмосферно, конечно. Дробный кайф в том, что вы выходите из лифта, проходите через вот этот ресепшн. Здесь буквально метров 15, может быть. Сейчас я вам все покажу. И у вас собственный пляж с белым песком, с видом на Дубай-Марину. И при этом это Private Beach. Only for Residence. То есть сюда никто не может зайти другой. Все это увешано камерами охраняется, только резиденты могут наслаждаться вот этим белым песком и кайфовать никто другой сюда попасть не может вообще белый песок чистая вода, которая не застаивается это кстати очень частый комментарий что вот застаивается и так далее и огромные кайфы вот именно в этом Основное назначение Beachfront, именно поэтому мы сюда так сильно хотели попасть и снять для вас этот проект. Я надеюсь, вам понравилось и этот проект действительно стоит своих денег, ну как бы 620 тысяч за квадрат. Даже по меркам России, таких городов как Сочи, Санкт-Петербург, Москва, то здесь вы получаете сильно больше. Я думаю, вы видели всю эту инфраструктуру и собственно же еще пляж. Просто класс. Ну а мы двигаем дальше, у нас сегодня много объектов. Сейчас мы поедем на следующий проект и хочу подчеркнуть еще раз, что огромный кайф, когда вы покупаете апартамент в Дубае, вам выдают парковку вместе с апартаментом сразу же подземную. Ее не нужно покупать дополнительно. Не нужно решать этот геморрой в плане, где запарковать свою машину возле дома, когда ты подъехал сюда всем вечером. Все сразу есть. Вот так это все выглядит. Классно же? Да, вообще офигенно. Ну, серьезно. И стоимость по сочински... Я привык к сочинским ценам просто и принял, не знаю. Но стоимость... Вот два партия, где мы были, ну, раза в два, наверное, он дешевле по сравнению с Сочи. Напишите просто в комментариях, пожалуйста, как вы считаете, если бы вот такой проект был в Сочи, в первой береговой линии, сколько бы за квадратный метр он стоил? Это стоит 626. С ремонтом. С ремонтом, да. Переделанный модель. Сколько будет настроено Сочи? Мне кажется, миллион восемьсот два минимум. То есть, ну, это примерно в три раза. А мы двигаем дальше, посмотрим еще интересный проект сегодня. По пути на следующий объект мы приехали в район GLT, потому что здесь Олегу жена сказала, есть какая-то люксовая кофейня которую нужно обязательно посетить. Но проблема в том, что мы не можем найти ее на карте, не можем найти точку, она называется Вояж, а Ваяжа здесь вообще нет никакого. Мы пользуемся 2GIS, мы пользуемся Google-картами, нифига. Но здесь есть кафешка, которая называется бон bon. Вот мы сейчас в нее, наверное, исходим. И вообще сам по себе райончик GLT, он называется Jumeirah Lake Towers, именно примечательнее тем, что у них здесь есть искусственные озера, в которых купаться нельзя. Но они создают прохладу и влажность Ну и, соответственно, приятную картинку из окон Что ты вроде как в пустыне, но живешь возле такой воды Я вот сколько нахожусь в Дубае, все время не перестает от этого поражаться Что он... Очень круто, что это все было пустыня, вообще все А здесь зелень, пальмы, трава растет, тенечек Причем обилие разных вообще растений Вот, система... Автопол... Блин, Ребята заморочились и сделали действительно оазис среди пустыни, в котором очень приятно жить. Значит, кофе мы не нашли, но вместо этого мы с вами едем на кристально чистую лагуну, которую я хотел показать вам еще в прошлый приезд, но покажу в этот приезд. сейчас в районе, который называется District One, И посмотрите, насколько он прекрасный и потрясающий. Огромное количество зелени, очень приятные виллы. И здесь еще находится кристально чистая лагуна, собственно, куда мы и едем. И вот этот мост, как раз-таки мост через нее. Но вот такое ощущение здесь, как будто ты действительно находишься в Голливуде и блин, хочется жить прям. Вот. Хочется жить, дружить с соседями. И наслаждаться тем, что ты вот смог себе позволить и купить вот такую историю. При этом район называется в честь имени шейха. А вот собственная лагуна. Я не знаю, на камере сейчас, но вот здесь вот точно будет видно. Она реально просто прозрачная. Очень круто выглядит. Так, да, кто там в гараже там кулинарскую спрятал. В такой отвиле? Ну, да, и вообще, в принципе, по соседству, я думаю, вы понимаете, что здесь все очень и очень и очень цивильно. Ну вот, значит, оцените, как это выглядит. Кристальная чистая лагуна. С другой стороны есть пляж. Вот есть человек, который это все чистит. То есть отсюда вы можете рыбкой нырнуть. Оттуда можете просто по мягкому зайти. И дома вот здесь начинаются от 345 миллионов рублей. Или 5 миллионов долларов на сегодняшний день. Вот примерно такого формата они будут. Но место хорошее. И самое главное, что вот даунтаун и бизнес-бэй. То есть вы находитесь в спальнике. Прям в спальнике но рядом с центром города. Как тебе? Да, отлично. Очень приятное место. Очень приятные дорожки, очень приятное озеленение, что можно найти тенечек себе и просто покайфовать. И классно то, что это действительно находится рядом с центром города. Вы спокойно можете здесь жить и туда ездить на работу. Потом возвращаться сюда и вать на вагоне просто прогуливаться вечером общаться с соседями ходить друг к другу в гости может быть там барашка жарить или еще что-нибудь такое но это очень прикольно это очень круто действительно выглядит прям чувствуется уровень жизни если ты покупаешь здесь виллу и при этом если сравнивать цены то как бы виллы вот они стоят да перед вами 5 миллионов долларов 350 миллионов рублей можешь ради интереса посмотреть сколько стоят виллы в сочи или в москве на рублевке где-нибудь там не будет лагуны, не будет центра города Не будет там магазинов в шаговой доступности Ну ладно, на машине Не будет озеленения, то есть Не будет такого прям большого района Вот с такими убранствами, да, так это назовем С гольфкарами Это не будет стоить 350 миллионов Короче, вот про что я говорю Вот я сколько нахожусь в Дубае, столько меня это все поражает Что цены здесь Сильно дешевле И уровень самого жилья Именно качество, ну прям выше как вам? А, собственно, зачем мы приехали сюда показать вам эту лагуну? Потому что в прошлый раз, мы когда приезжали, я показывал вам крест и говорил, что там будет лагуна. Так вот, она будет такая же, как здесь, только больше. Вот ты должен приезжать домой, и у тебя должно быть прям приятное ощущение того, что ты едешь домой. И вот по такой дороге, да, оно вот создает пока мы едем с вами по дороге, хочу сказать, что вот здесь вот мы только что с вами были, это действие. план. Здесь у нас Бизнес Бэй, дальше Даунтаун, а мы сейчас с вами едем в Шобу за крест. Проект, который я вам показывал ранее, находится он вот там, то есть по сути все рядом с центром вообще. Где-то тут буш Халифа, блин, я только что было видно, но сейчас вон она, вон она стоит. И как бы райончик, именно вот эта правая сторона сейчас активно развивается. Так что, господа, с точки зрения инвестиций, сдачи в аренду, либо в ПМЖ, то вполне себе ничего. Сейчас приедем, я вам покажу на макете, потому что он только строится. Там как бы есть, конечно, готовые, но в основном еще идет строечка. Приехали с вами на Шоба Хартленд. Тут, как вы видите, тоже есть низкоэтажные и высокоэтажные здания. А мы сейчас с вами доедем до Сеэс офис. Я вам просто еще раз покажу макет, напомню, поговорю с вами про цены, что осталось, сколько стоит и покажу вам лагуну. То есть сегодня вы ее уже увидели вживую, а здесь она будет еще больше, чем там жаркого солнца не ощущал. Вот именно когда. Но ну, рука на солнце. 41 час. 41. Но ну, жить можно. Я помню а пока, да. крайний раз, когда я приезжал сюда, по-моему, на зданиях еще даже не было фасада. А сейчас вот. Короче, приехали на стройку, господа. Здесь мы с вами ничего смотреть не будем. Мы посмотрим с вами только макет. Большой макет и укрупненный макет. И там еще раз просто поговорим по ценам, сколько это все стоит. И я думаю, чтобы не перегружать вас сегодня информацией про недвижку Дубая, мы этот видос закончим. Так что это последняя точка, куда мы сегодня планируем доехать. Зайдем внутрь, посмотрим, насколько там много народу, насколько там много риелторов. Я думаю, что будет, как обычно, дохрена. И здесь, как обычно, короче, движняк. Где мы? Ребята с клиентами что-то бронируют, что-то делают. Мне кажется, вот эта картинка очень хорошо отображает весь движняк, который сейчас происходит на рынке недвижимости Дубая. Мы просто стоим у застройщика. У него даже шоурумов сейчас нет. И каждый риэлтор с клиентами... Огромное количество людей, о чем-то договаривается, что планирует покупать. Мы не просто так сначала с вами посмотрели лагуну, а потом приехали посмотреть макеты. У вас хотя бы сейчас складывается картинка, как это все будет выглядеть. И можно рассказывать про макеты с уже картинкой в голове. И здесь мы не так давно продали The Crest. И у ребят еще есть новый проект, который называется The Crest Ground. Минимальные цены на сегодняшний день начинаются от 700 дирхам. Пересчете на российские рубли – это 34 миллиона. Но вы знаете, что здесь есть рассрочки. И рассрочки очень удобны тем, что вы можете в течение стройки заплатить 60%, а потом еще 40% в течение двух лет после того, как объект сдаст. Но если вы, например, хотите рассмотреть это все для инвестиций, то вам нужно будет просто внести 44% и забыть на три года. И за эти три года вы должны будете реализовать свой проект с выгодой для вас. В дальнейшем вам просто нужно будет дальше платить рассрочку и так далее. Но это уже отдельно. Звоните, и мы вам все расскажем, как это все будет выглядеть. Давайте поговорим о цене. На сегодняшний день у ребят вот есть один из проектов. Называется Закрест Грант. К сожалению, у них даже макета пока еще нет. Но одну башню они уже продали. То есть на сегодняшний день там есть однушки. Начинаются они от 1 миллиона 700. 000, и это 3-4 миллиона рублей. Ну, вам нужно внести там всего 10%, потом еще 10%, потом еще 10%. Короче, можно это все рассчитать. Опять же, лучше это все а, делать по телефону. Однушка, кстати, 90 квадратных метров. И для любителей пересчета именно за стоимость квадрата, то получается в районе 350-370 в среднем вообще по району. И как бы здесь будет лагуна, здесь будет пляж. У вас у каждого будет парковочное место. Это все сдается с ремонтом, с бассейном, с детскими площадками, с садами. Это крест вообще. Я думаю, что по нему более-менее понятно, как вообще будет все выглядеть и как это должно быть исполнено. Вообще по самому району, как бы крест на самом деле вот именно локация находится вот здесь. Выглядит он вот так, а именно располагается вот здесь. То есть есть пляж и вот здесь через дорогу будет у него находиться метро. Крест Грант будет находиться вот здесь и выглядеть он будет чуть по-другому, но тем не менее локационно вы можете посмотреть. Самое главное, что будет метро здесь. Но вы все равно этим не будете пользоваться. Сейчас мы с вами поговорим о про стоимости двушек, трешек, четырешек и так далее. И я здесь сделал себе целую шпаргалку для того, чтобы ничего не забыть. Так вот, двухкомнатные квартиры будут начинаться от 2,2 миллиона дирхам. Это 130 квадратных метров. Перечет на российские рубли примерно 44 миллиона. На самом деле дешевле, потому что курс идет вниз. Это 366 тысяч за квадратный метр. Трехкомнатные 3 миллиона, это 161 квадратный метр, 60 миллионов рублей. Опять же, чуть ниже. Четырехкомнатные для большой семьи, няни, там, бабушки и все остальные будут приезжать. Это 86 миллионов рублей или 4 миллиона 300 тысяч дирхан. Но, ну, естественно, на все это нужно еще будет закладывать 4% DLD. Тот самый налог, который вы платите при покупке. Расстрочки, я вам говорил, что есть. То есть, не обязательно платить все сразу. И здесь проходят свифты. Никаких проблем нет. Все вот эти люди, включая русских ребят, например, вот этих или вон тех, которые стоят. На самом деле их много. Все оплачивают свифтами. И самое интересное то, что без разницы, какой мы будем проект выбирать. Крест, например, или Крест Грант цены будут примерно одинаковые за квадратный метр. Нужно просто смотреть по юнитам. По району. Здесь, значит, виллы и две школы. В одной вилле обучение в год стоит 100 тысяч дирхам, другой стоит 40 тысяч. Это бритишку, это местная. Ну, как бы разница в два с половиной раза, но, тем не менее, их здесь две. Какой хотите, то и выберите. Но кайф в том здесь, что будет точно такая же лагуна, как где мы с вами были. Она широкая, и здесь будет еще вся транспортная доступность. То есть вам не нужно ездить на море, просто вышли и искупались здесь у себя. И самое главное, что очень приятное соседство. Никакой проблемы нет. И еще раз повторюсь, что это все находится в 10, может быть, 15 минутах от Бурж-Талифа. Там вот ребята смотрят. Сейчас я быстренько ворвусь и покажу вам. Короче, вот так это все выглядит. Очень много русских. То есть здесь процентов 50 клиентов на сегодняшний день говорят по-русски. Откуда они приехали, мы, конечно, не будем в это вникать, но тем не менее, то есть английскую речь именно здесь слышно меньше, чем русскую. Потому что объект интересный, и люди рассматривают его как для сдачи, так и для перепродажи. Кто-то просто хочет сохранить деньги и получать пассивные инвестиции, но объект действительно интересный. Самое главное, что здесь есть рассрочки. И что, вам сразу сдают готовую инфраструктуру с бассейнами, с парковками, с лагуной, с охраной, с консьержем, с парками, с скверами. Целым районом сразу. За это, кстати, это все в 2025 году. И после 2025 года, после сдачи, вы еще два года можете платить эту рассрочку, если вы приобретаете именно в рассрочку. Для сдачи, мне кажется, вариант вообще себе неплохой. 10 минут до центра города... Спальник, в котором можно комфортно жить. Вот такая была информация. Я понимаю, что сильно сейчас вас загрузил, но по-другому ее не расскажешь, потому что это вообще краткая выжимка от того, что вообще здесь есть. Лучше, конечно, общаться по телефону, ссылочки указаны, конечно же, внизу в описании. Звоните, и я попрошу, чтобы наши специалисты вам это все очень подробно рассказали. Про школы расскажут, про обслуживание, про глубину лагуны, какая ветка метро сюда будет заходить, какие детские садики есть, сколько они стоят, какие парки, сколько их протяженность. Ну, в общем, здесь очень много информации, которая просто на видео, но ну, мы его сейчас растянем с вами на час. То есть это краткая выжимка, которая поможет вам понять, интересно вам это или нет. Это был Крест и Крест Гранд. Вот два проекта, которые находятся здесь. Еще раз покажу вам их сейчас. Ну согласитесь, круто же. Ты выходишь, и у тебя собственная лагуна. Рестораны, кафе, бары, магазины. Все в одном месте. И в 10 минутах от бизнес-бэй, от центра. Хочешь, работаешь там, живешь в спальнике, тебя вообще никто не трогает. Такие вот дела. А еще же, господа, здесь можно выгодно купить этаж. Этаж обойдется примерно в 15-20 миллионов дирхам. Вот 300-400 миллионов рублей. Но, опять же, нужно внести 44% и потом продать весь этаж кому-нибудь другому. То есть, это примерно 150-170 миллионов рублей нужно внести взнос и продавать сколько угодно. На самом деле, это все разлетается на ура и этажами покупать, как вы понимаете, выгоднее. Нужно просто собраться в кружок, там, не знаю, 5-10 человек, залететь. И вылезти потом уже с прибылью. Но ну, а строечка выглядит вот так. В общем, господа, информации, я думаю, на сегодня достаточно. Вы увидели много различных картинок. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, ну и не забывайте подписываться на наш новостной канал в Телеграме. Туда выходят оперативные новости по Дубаю, по Сочи, по Анапе, по Турции, в общем, по всему. Ссылочки будут внизу. Ну и если вы также интересуетесь недвижимостью Дубая, то ссылки внизу для того, чтобы позвонить, написать. И мы назначим вам специалиста, который у нас здесь находится на месте, который даст вам оперативную информацию по наличию и по любому объекту, который здесь есть, и совершит сделку. Вот, ссылки внизу. Вам всем удачи, хорошее настроение, всех благ и...